Итак, продолжаем тему прессу-позиции НЛП, пирамида Гилса, пирамида нейрологических уровней развития, человека, семьи, системы, фирмы, страны. Все у нас, ребятушки, идет по вот этой пирамиде ГИЛСа. Видите, вот, внимание. Вот она. Вот она пирамида. Пирамида Дилса. Поэтому для того, чтобы.. Нам и меньше управляли, а мы все равно друг от друга зависим. Для того, чтобы из нас не делали биомассу и быдло, для того, чтобы нас, каждого из нас, видели в этом, в этом вас, в этом во мне личность, нам нужно, важно понимать, кто вы. Вот видите, вот на этой страничке, на этом вот вверху, вверху сам, видите, кто я, кто я. Потому что кто я, дальше идет... Почему я так делаю? Ценности, убеждения, установки, что нам нагрузили родные, социум, да? Дальше у нас идут компетенции и навыки ваши. Что вы умеете делать? Дальше идут действия, потому что если вы делаете одно и то же, хоть головой об стенку бейтесь, если вы что-то делаете много раз и у вас не получается, значит, надо делать это по-другому. Соответственно, Нужно делать не просто по-другому, а где-то у кого-то поучиться. И вот тут внизу у нас окружение. Что нас окружает, кто нас окружает. Поэтому сегодня я продолжаю тему прессу позиции НЛП. Сегодня я продолжаю тему пирамиды Дилса, потому что это основная тема, которая, еще раз повторюсь, я вчера рисовала ручкой. Сегодня вот нашла планшет, эту свою одну из своих презентаций и показываю вам. Вот она, пирамида. Пирамида делся. Вот она вверху я. Дальше там идет кто? Кто я? Потом, почему важно ценности, убеждения, установки, которые нам дали родители, которые мы установки переделываем для того, чтобы достигать в жизни то, чего мы хотим. И вот это слово мы убираем как можно быстрее. Потому что мы это коллективное стадо. Теперь смотрите, есть я, я, которая пришел в этот мир или пришла для того, чтобы быть счастливой во всех отношениях, в здоровье, в отношении, в деньгах, да. Но если мы говорим про э, то, что человек рожден по образу и подобию Божьему, так что ж тогда не все понимаешь ли счастливые такие боги? А вот инструкцию, понимаете, инструкцию по Применению этого я счастлив. Вот сюда спрятал Бог. И наука, психология, математика, физика еще в 70-х годах посчитали, как думают люди, какие у них есть мысли, какие паттерны поведения приводят их к определенным результатам. Исследовали этих людей. И прописали прям прессу позиции, что же является базовым у этих людей, у которых есть определенные мысли на основании каких убеждений. Вот кто я, какие у меня убеждения, ценности, ценности убеждения тут в принципе рядышком все можно в одну сложить. Но, например, вам сказали папа с мамой, что э, много денег зарабатывать – это значит, э, это плохо. Богатые – это плохие люди, это воры. Это... У них в их сознании отложилось, вот на этом уровне, ценностей и убеждений, отложилось, что убивают за деньги. Поэтому вам они, мне, сказали, что деньги – это плохо что были богаты, нечего и начинать, что богатые – это просто, просто исчадие ада. И нас, если вы все заметили, очень хорошо раскачивают вот эту массу, эта масса внизу, вот это действие и окружение, если брать пирамиду, это масса, масса людей. Вот эту массу, она, видите, широкая часть пирамиды, вот эту массу людей раскачивают вот этими про олигархов, про то, и людей вызывает это что? агрессию, злость. А на самом деле этот эгрегор качают у людей, они сидят в соцсетях, где-то там еще, мыкают, мыкают, мы, потому что это стадо. И они этого, мы этого не понимаем, действительно, поэтому нужно выделять «я». А как нам говорили? Неякой, эгоист. Да? Нам это же детство говорили. Много хочешь, мало получишь. Было такое? Пишите, кто со мной сейчас, кто находится в теме, и пишите. Да, помню, было. Пишите, у кого это есть. Не сидите, как биомасса, потому что, если вы сами не выступаете, вот те, кто сейчас и молчат, сидят, значит, вы не ведете эфиры, значит, у вас язык в одно место втянут, вы боитесь, вам ссыкотно, вам страшно. Потому что вы находитесь вот тут, внизу. Вам страшно выходить, потому что вас э, могут зараскритиковать, вас, вам могут что-то сказать плохое, э, поэтому вы многое не выходите. А что там скажут, раскритикуют, одни и те же друзья там что-то комментируют и, и, и как бы и хватит. А дальше я боюсь выходить на следующие этапы, я боюсь обучаться, я боюсь складывать деньги, я боюсь больших денег. Потому что там сидит в убеждении вот что-то вот это. Понимаете, что, ну, а мне и так хватит. А день... И то есть вы можете не понимать, вот почему у вас нет столько денег, сколько вы имеете. Потому что денег в мире настолько много, что даже из-за этого войны случаются, катаклизмы разные, для того, чтобы перераспределить эту денежную массу. А у людей не хватает. Так вот, у людей, у которых сидят и боятся. Так вот. Сегодня мы будем говорить про эту пирамиду Дилса, я на ней говорю каждый день, потому что у меня сейчас две группы учатся. Первая базовая группа, базовый курс ⁇ Возроди себя заново ⁇ специально создала эту программу, чтобы вытащить людей из депрессии, из, состоя... из стоянки, из засиженного вот этого состояния, что война надо переждать. То есть я помогаю им поставить цели запустить свое я, убрать эти ограничения вот с этой вот части пирамиды. Поэтому я сейчас больше провожу вот эти занятия бесплатные для своей платной группы. Тогда им проще делать те уроки, которые они делают. У них происходят охрененные трансформации. У них они выздоравливают, у них деньги приходят, они отношения строят. Они от войны уже понимают, что хватит там сидеть и страдать, потому что надо что-то делать. Потому что пришел, пришла повестка на соседа о том, что он погиб. Все накрыло, и все э, вот эти предыдущие уроки уже как бы пишет мне одна моя ученица два месяца обучения в ваших курсов как будто в ноль пошло. Меня говорит накрыло, я пошла в плач, в крик и так далее. Да, мы сейчас живем в это время, когда вот эмоции вот тут, вот они управляют нашими действиями. Поэтому когда я себе говорю, кто я? Почему я сейчас стану и плачу? Кто я, когда я изучаю и вижу, что происходит в мире? Как я могу помочь сейчас тем, кто ушел? Сколько я буду залипать на этом горе? Понимаете? И вот это я, вот оно сверху, самая высшая часть. Если я больная, бедная, никчемная овечка которую вы так, может быть, и не считаете. Но вам кто-то когда-то это в детстве сказал. Потому что мы приходим в этот мир как чистые листочки. А вот нам это все накидывают. Мама с папой у нас пытались удержать от того, чтобы мы не были богаты. Мама с папой нам говорили, не высовывайся. Нельзя ходить в ресторан с детьми. Там, и вот сейчас девочки там выписывают свои глюки. Работа очень активно идет. Я вам так благодарна, мои хорошие, что вы то света не было, то... Больно, то страшно, но и все равно работать. Я вам, я не ожидала, что наши украинцы такие прямо старательные. И вот честно вам поклон до, до самой земли. Кто-то приходит полностью с нулем, таким с такой депрессией, после утраты, потери. Кто-то... Ну, в общем, вы поняли, сейчас времена такие. Есть люди, конечно, работают и из других стран, но их меньше. Поэтому, уважаемые, мы возрождаемся все. Даже если у нас нет войны, то сейчас ситуация в мире очень непростая, она и была непростая, а сейчас особенно нас кидануло, чтобы мы подняли головы и возрождали. Ставили цели, убирали более ограничения, зарабатывали больше. И, кстати, кто молодые меня слушают, да и не только молодые, просто соображают немножко в интернете и не знаете, как зарабатывать, научитесь создавать автоворонки в телеграм-чате, за 10 дней создадите себе навык и будете на этом зарабатывать. И вернете инвестиции в течение недели максимум двух. Кому интересно, пишите «Автоворонка», пишите в «Директ». И я вам покажу, у кого вы можете поучиться. И быстро, не ходя по разным длительным тренингам, годами люди учатся для того, чтобы потом найти себе работу. Я вам покажу, как и сделать быстро, получить профессию, которая сегодня очень востребована. И как себя реализовать очень быстро. Тоже покажу. Итак, двигаемся дальше. На самом деле, три НЛП кроются на базе этой пирамиды. Вот по этой пирамиде я работаю во всех сферах жизни. В отношениях. Кто я? Служанка курица общипанная, что мной муж должен управлять, и мне говорит, что мне делать, учиться мне или не учиться, тратить мне деньги на психологию или не тратить, одевать мне это или то, направлять меня, поесть туда, сделать туда и, и так далее. И я как это, только, только уборщица, и, и, и побелить, покрасить. Если это здоровье, то кто я? Видите, стрелочка вниз стоит. Это вот кто я, и дальше мы верхняя часть пирамиды управляет нижней. Кто я? Я здоровая, крепкая, молодая, мне только 63, или мне уже 49. Улавливайте убеждения. Вот убеждение. Если мне только 63, или мне только 69, я еще могу построить здоровые отношения с мужчиной. Потому что адекватных мужчин не только убивают в Украине, а они же есть по всей Европе классные мужчины, которые очень даже еще ничего. И я могу построить отношения. Это вот убеждение, потому что она говорит, да, мне уже поздно. Но тут вот стоят убеждения. Поздно. Хороших мужчин давно не осталось. Все хорошие уже там умерли или там живут со своими женами. На самом деле это убеждение. Очень классных мужчин очень много, если для женщин. Понимаете? То есть, если я говорю себе, что классных мужчин не осталось, то кто я? И вот почему классных мужчин не осталось. Например, «За великие переборы даёт богные доборы». Вот оно, вот оно, ценности убеждения. И поэтому я с одним каким-то непонятным встречаюсь, за него замуж вышла, он меня обидел, он меня оскорбил, он меня там мы бы плохо расстались, поэтому э, сейчас какой-то хиленький у меня попался, ну хиленький не хиленький, я так условно говорю, мы все одинаковые, мы под мы який шел такого издывал, да, понимаете, да, вот по этим ценностям мы исходимся вот тут вот, поэтому вот он сейчас пришел ко мне новый мужчина, а я веду себя так как со старым. Потому что выводы вот тут вот я не сделала, действую, буду так же сам. Вот действую я вот тут, я буду вот тут действовать так же, потому что на этих вот убеждениях я осталась. И если я на, прорабатываю какую-то тему, вот сейчас в теме денег, возроди себя за спасибо, привет, привет, мои хорошие, то отрабатывая тему денег, вот идем давить какие-то подарки, там какие-то практики делаем, мужчина убежал, и ее накрыла бедную, и она вспомнила, как она была лучшая, самая красивая на корпоративе. Четки подвыпились коллеги, там все танцевали с мужчинами, а меня, говорит, только мой начальник пригласил. Хотя я была лучше всех одета, у стильно, с маникюрчиком и так далее. И я подумала, говорит, смотрите внимательно. Если выражение есть такое, Нету некрасивых женщин, есть... Есть мало водки. Слышали такое выражение? И вот она, вот на этом уровне, вот на этом уровне убеждений, вот эти убеждения, ей сказали: нет мало, мало, нету некрасивых женщин, есть мало водки. И она себя еще больше загнала, вместо того, чтобы подумать: Ага, если я не притягиваю мужчин, значит, первое, мужчины эти не твоего уровня. Значит, там наверняка были те, которым надо было пощупать теток, а тебе... А ты другая. Ты классная, тебе другие мужчины нужны. Поэтому мужчины, которые тебя не пригласили танцевать, это не твоего уровня. Потому что ты умнее, красивее. А у тебя, если у тебя вот тут вот было это убеждение, то ты решила, что ты непонятно какая, и у тебя там, значит, что-то с тобой не так. А на самом деле... Это убеждение вот с этой, с этой части пирамиды вам вкинули. Папа, мама, там кто там когда-то там и так далее. Папа не, не любил, папа не хвалил, папа к себе на ручки не брал. Вот, кстати, у кого маленькие дети? Вы знаете, что детей, особенно девочек, нужно брать спинкой к себе, грудь, вы прижимаете ее, девочку свою, берете ее спинкой и даете ей защиту. На бессознательном уровне у этой девочки будет ощущение опоры мужчины. Кто это запомнил, кому это было полезно, поставьте восклицательные знаки. Потому что работая столько лет в психотерапии, вытягивая эту боль, страшную, тяжелую боль у людей, у которых болезни, бедность, они одиночество, они там закрывают эти, компенсируют там бизнесами, там э, деньгами, а душа раненная, потому что папа недолюбил, папа не додал. Так вот, или папа маму унижает, мама типа прячется, чтобы детям не было известно. При этом дети все видят, чувствуют и наблюдают больше, чем вы думаете. И когда мама после синяков снова с папой ложится в постель, у детей травма. Они не понимают до конца, что душу, ее душу, ребенка, травмирует эта мама, дура. Потому что она говорит, например, убеждение такое у мамы этой. У дитины повинен быть батько. А який там батько? Главное, чтобы он был, чтобы люди погаданы, сказали. Угу. И она терпит, как терпила, а потом она удивляется, что она преуспела в бизнесе, она преуспела в чем-то еще, а отношений у нее нет она уже дожила до 50 лет, а у нее какие-то попадаются какой-то шваль какая-то, господи прости, потому что внутри у нее вот такие ценности, вот такие убеждения, потому что вот она действует, вот ее окружение верхняя часть пирамиды развития нашего управляет низами. Мои хорошие, мои экскурса, кто здесь вам легло, зашло? Поэтому если у тебя брызнули слезы на то, что у ты потеряла сережки, потому что когда-то тебе подарил твой муж, с которым ты рассталась. Значит, эта тема у тебя не проработана. Здесь и здесь нужно прийти на консультацию. Если ты не придешь, не постучишь не сегодня, а не напишешь, то я тебя больше не возьму. Поняла? Лягло. Поэтому вот здесь вот ценность вот тут кто я я больная у меня диагноз поэтому я не могу работать я э, у меня вот такой диагноз подтверждения такие-то поэтому я себя оправдываю что я больше ничего не могу делать у меня астма приобретенная я ношу с собой целые тонны таблеток. Есть у меня такие знакомые и ученики такие есть. Но они не стали учениками, они просто им не выгодно лечиться быть здоровыми, у них выгодно быть больными, потому что когда они говорят: "Я здоровая, я делаю то, что я хочу, и я несу за это ответственность", то они делают все, чтобы выздороветь. Они делают все, чтобы они находят деньги, они находят время, они все пофиг отправляют и они занимаются собой. Ну, некоторые ждут четвертой стадии, конечно, у каждого свое. Поэтому, когда она с астмой и говорит, что и показывает сумки с этими таблетками, с этими жижками всякими, да, и ей выгодно быть больной, чтобы ее что показывайте, почему какая выгода быть больной, чтобы ее жалели, и человек жалость. Заменяет на любовь. На самом деле она хочет уважения и любви, а для этого нужно что-то сделать, пройти путь какой-то, нелегкий путь, где-то болеть, чтобы болеть, побо... да, жалило и правильно. И только после этого тебя начнут уважать. Почему меня уважают? Почему? Я спрашиваю, почему ты ко мне пришла? Потому что вы прошли вот это, вот это, вот это. Вы справились, и вы можете мне показать путь, помимо вашего медико-биологического образования. Хотя вам не нужно иметь медико-биологическое образование. Если вы прошли этот путь какой-то в своей области, чему-то научились, и вы это можете дать людям, только надо правильно упаковать. Я это обучаю в своей программе. звездный коучинг. До результата полтора месяца даю создание полностью, полной системы. То из вас специалисты, или даже не специалисты, и вы боитесь что у вас мало что у вас мало знаний что там, не будут покупать это это вот тут вот это детский сад вторая четверть это страх это страх поэтому почему вас будут уважать потому что вы прошли трудности вы справились и вас будут уважать а трудности вашу мать проходить не хочется мне же лучше показать, какая несчастная, у меня тона этих таблеток, я же лучше пойду в церковь, помолюсь. Конечно, надо молиться, делать трансфедитацию, входить в себе, к своему Богу, вовнутрь. Надо идти к своему Богу, вовнутрь, к своему бессознательному. Потому что ваше тело в 95, оно связано с, вот с этими силами, которые вовне. А если в вашей голове... Если ваш, вот тут вот ваша голова, ваше сознание, вот верхняя частичка, а вот это все остальное — ваше тело, если взять по схематически, то ваша голова говорит, ваше сознание говорит, я говорю условно, простым языком, «Кто я? Я сильно уверена, красивая, яркая, умная, и выписываете, сколько у вас есть за 7-летний цикл, сколько вы сделали всего». И вы обалдеваете. Сегодня, кстати, будет практика на, на фоне вот этого 7-летнего цикла и на фоне других ваших практик, которые вы сделали. Дам вам офигенную практику. Будьте готовы. Сейчас закончу эфир и буду вести эту практику. Так вот, я, 90, я 5%, а 95% – это ваше тело, это ваша вот куча убеждений. И ты говоришь, я знаю, что я делаю, я умная. Я уверенная. Я отвечаю за свои поступки. Мне выгодно пройти эти трудности. Я делаю, делаю, делаю, делаю, делаю. Не получается. Я падаю на колени и молюсь. Я падаю на колени и молюсь и говорю, «Господи, покажи мне, что мне сделать еще?» «Покажи мне, Господи, как мне сделать еще?» «А не дай мне, Господи!» Кто понял разницу? «Хочешь взять? Отдай!» Нужно дать Господу, показать свои действия, чтобы вот тут Ваше Божественное, вот туда опускало ваши флюиды от вашего тела, и чтобы Бог вам послал новых людей, новых учителей, новых клиентов. Когда ты говоришь, я отдала, у меня сегодня украли сережки, спасибо тебе, Господи, что ты взял деньгами, сережками или деньгами. Потому что я точно знаю, что я хотела их подарить, но не успела. Я точно знаю, что я с собой, собой все не унесу. Потому что война в том числе показала, что сегодня вы живете, а завтра у вас может не быть. Я это знала давно, потому что я давно была, уже многие годы, многие, много лет прожила в этом мире. Была на грани смерти, на грани болезни, утраты, на войне была, и я видела, что это такое. Поэтому для меня это война наша. Конечно, она для меня. Но я реально понимаю, что я никому не нужна. Бедная, несчастная, больная, неуверенная в себе овечка. И поэтому я иду дальше. И тяну за собой тех, кто хочет вытянуть себя. Я покажу вам путь, я поддержу вас, я дам вам практики, я дам вам уроки. Только делайте. Хорошо, это про пирамиду нейрологических уровней. Теперь про прессу буду дальше продолжать. Слушайте, все мои лекции по прессу я все связываюсь с пирамидой родился Так вот, прессу это вот тут они. Какие убеждения мы имеем, то мы и делаем, и такое в конечном итоге окружение мы имеем. Если сегодня нас окружают ржавые эм, какие-то... Предметы, бобитые чашки, непонятные люди какие-то токсичные, значит, я таких достойна. Да. Если у меня отношения сейчас никакие, значит, я никакая. Если я сейчас болею, у меня куча таблеток, и я всем рассказываю, какая я бедная и несчастная, значит, мне выгодно, чтобы меня жалели, и я готова э, любовь и уважение поменять на это низкую вибрационную эмоцию. Потому что любовь и уважение выходят на… Я давала отдельную э, лекцию. Высокие вибрации, они где-то вот тут, они вот за пределы, они к Богу идут, ваши высокие вибрации. Когда вы верите себе, когда вы включаете трезвый мозг, вот он, трезвый мозг. Вот он, логика, вот он трезвомыслие, а вот тут все тело. Вы идете в Google, вы ищете, что там, почему на самом деле так происходит, почему тот же ковид пришел и так далее. Если у тебя есть своя цель, она тебя зажигает, ты не смотришь. Что там, кого грузят? Ты так прошлась, посмотрела, что в мире происходит, когда там война закончится, не закончится. Так, я могу что-то помочь? Могу. Донат, вот туда, вот туда-то отдала, помолилась, пошла дальше работать во имя своей цели во имя своей миссии, потому что вот тут вот я, а дальше миссия, зачем ты живешь? Зачем? Зачем? Зачем топчешь эту землю? Зачем тут воспроизводишь себе подобных, больных, бедных, несчастных детей? Я почему об этом говорю? Потому что многие не понимают, что помимо, помимо гаджета ребенку, в 13-14 лет ребенок уже может сам себе зарабатывать. А мы ребенку даем вот эту игрушку, чтобы он там сидел и играл. Так вот ты, моя дорогая мама, уже сейчас уничтожаешь свое ребенка, у кого есть дети, и которых вы не ориентируете, что можно научиться делать в интернете и зарабатывать в 21 веке. Сама встаешь и ребенку грузишь вот этими сверху убеждениями старперскими, как тебе дали старперы твои родители, так и ты даешь дальше, будучи там 40-летней, 35-летней, там сколько там вам лет, улавливайте вот сюда, вот отсюда, на ДНК все идет. Вот эти убеждения в этой пирамиде. А вот тут мы действуем, а вот тут мы что-то робим, а вот тут нашего уточнение. Вот вам пирамида нейрологических уровней. Поэтому сами уехали вы за границу, пошли по поводу с войной связанной, пришлось у, у, уйти. Или сами остались, есть у вас там а, интернет. Хватит заниматься ерундой, сидеть и ныть. Прошли вон, обучение по чат-бот-воронкам. Предложила своей помощнице, она вам вас научит делать эти чат-бот-воронки за 10 дней. И за 10 дней максимум за месяц вернете эти инвестиции, там копейки вы заплатите. А не сидите ждать, а что бы это А что вот это, когда война то сидите у соцсетях и, и в носу уковыряться. Ну, вы поняли к чему, да? Поэтому, молодые, включайтесь. Те, которые постарше, старперы, помимо того, что вы слушаете меня, пишите мне хорошие комментарии, поклон вам, спасибо. Но вы можете давать пользу людям. Помогать, научившись какому-то полезному материалу, который вы уже умеете, опыту. Получив, упаковав свой продукт, вы можете в интернете продвигать себя. Продавать какие-то поделки, продавать какие-то свои услуги, продавать то, что вы умеете делать. У вас наверняка полно этих умений. А не сидеть и ждать. У меня мои грошей заплатить вам 30 долларов за курс. Сейчас, кстати, 28 числа, последний день, когда у вас есть два... Возможность купить два курса за 80 долларов. Дальше я сделала 120 долларов два курса. Ну, а цену на курсы отдельно уменьшила. 30 долларов курс, вот этот базовый. возроди себя заново, научиться схотеть, желать, там, ставить цели, входить в состояние транса. Только самогипно стоит тысячи две, не меньше долларов. Я вам даю это в курсе за вот эти деньги. Кто это понимает? Люди, которые знают, что такое вот это все. А вот эта часть, которая сидит и ждет, что за них кто-то решит, детско-подростковый период. Но это мягко скажем. Я это по-другому называю. Вы знаете. Жлобы, биомасса, паразиты. То есть вы думаете, что за вас кто-то решит, и за бир так все изменится, а вы ничего не будете делать. Да? Вы можете слушать, вы можете... Самогипноз, да. Вы можете слушать, вы можете писать комментарий. Спасибо. Это дает мне энергию и натхнение далее работать. Но вы должны делать. Потому что если вы вот тут знаете, а вот тут ни хрена не применяете, то вы и пьете с разбитой чашкой и выглядываете, а чтоб кто вам что-то сдал. Або отдаете. Служите кому-то. Вот я была сегодня в предыдущем, в предыдущем эфире. Поэтому поехали по прессу позициям. Итак, вы уже поняли, что в шапке профиля и под этим видео, и над этим видео, зависит от того, где будет эта запись выложена, будут, за, будут ссылочки на курс, на бесплатную консультацию, и пользуйтесь, не ждите, потому что в переход не перейдете. Потому что если вы только шизотерикой занимаетесь, про вибрации говорите: а вот тут ни хрена не делаете, а вот тут у вас ответственности нет, вы говорите, что муж отвечает за то, что вы одна сейчас. Да нет, моя дорогая, это твоя ответственность, какого мужа ты выбрала. Потому что женщина отвечает за отношения, там, она знает, кому я отвечаю. И когда я захожу на такую страничку, вижу, чем женщина занимается. Там и не слышно, и не видно, кто я, зачем я, почему я. И поэтому такие люди, мне уже я их быстренько считываю, диагностирую, и я понимаю, что с таким человеком кашельный зварыш У такой человека нету своей цели, у такой человека нет ответственности, такой, такой человек плывет в вибрациях, разговаривает с высшими силами, ходит по шизе и таких же за собой водит. Кто понимает, о чем я? Пишите шиза, шизотерика. Итак, поехали. На уровне вот этой части пирамиды, пирамиды развития личности, мы будем сейчас разбирать, продолжать разбирать прессу позиции НЛП. То, что нами управляет, и то, на чем мы, какими мыслями мы живем, во что мы верим, наши убеждения, и то, как мы, что мы делаем, как мы делаем, и в итоге, что мы имеем. С какой чашки пьем, в, какой, в каком доме живем, с каким мужчиной или женщиной живем, какой у нас бизнес, какая у нас какое у нас здоровье. Готовы? Шизотерика, да, спасибо. Готовы? Э, готовы прессу позиции разбирать? Пишите. Прессу позиции. Пре-суп по и Пишите грамот, грамотно. Итак, мы с вами разбирали м, такие прессу позиции, которые уже есть. Не буду повторять. Полистайте, кому интересно. Не ленитесь. Если вы не... Короче, что попало, не буду сейчас ругаться. Так вот, мы разбирали первую пресуппозицию, остальные я немножко касалась, сейчас снова буду говорить про тело, сознание и тело, часть одной системы. Вот смотрите, есть такая пресуппозиция базовая. Разум и тело, сознание и тело, части единой сбалансированной системы. И если вот тут сознание я, а вот тут вот бессознательное вот это вот все, если взять эту пирамиду, снова-таки пирамиду, то вот тут у нас боли. Тут у нас болезни, тут у нас наши деньги, тут у нас все, Но управляет вот этим сознанием. Другой стороны сознание можно назвать... Я когда училась в Немецкой Академии управления экономики в Ганновере, в 12 по-моему, год или 11 я уже не помню точно. Я работала с одной женщиной, она немножко говорила по-русски, я немножко говорила по-немецки. И мы смогли общаться. И возле Бангофа в Ганновере, это возле вокзала, там есть памятник э, король на на коне и она когда я разобрала ее ее проблему болезнь вот показала ей ну я не так показывала я задавала вопросы и когда она ну когда до нее дошло все открылось она сидит и плачет я говорю почему ты плачешь она говорит я сколько хожу по врачам мне так никто не не раскладывал вот так вот по полочкам с меня берут 100 евро я толком не понимаю, зачем я приходила к врачу. Так вот, тогда я помню, показала ей на, на этот памятник. Коник, король сидит на лошади, да? Так вот, говорю, смотри, король это всадник, а лошадь это лошадь. Так вот, король это сознание, а лошадь это бессознательное. И вот если вот, этот, вот эта лошадь, взять ее, да, управляет... Ой, господи, король управляет, всадник управляет лошадью, то лошадь идет туда, куда ему надо. Поэтому даже когда вы идете в транс по определенному алгоритму, чтобы получить само, ну, самогипноз, да, я вот даю в, в этих курсах своих, про которые говорю сейчас, и вы проговариваете, зачем вы идете, на какое время, чтобы что. Вы даже в транс идете, у вас есть правильный алгоритм входа. Это не просто медитация, медитация способ вхождения в транс. Поэтому вот эта пирамида это вообще золотой, золотой, золотой, как бы такой ключик ко всему нашему развитию. Поэтому, даже когда вы в транс идете, вы говорите: Я иду на такое-то время для того, чтобы. Ну и там дальше я даю алгоритм входа в гипноз. Самогипноз это, самогипноз это правильный алгоритм входа и выхода из запросом того, чего вы хотите так вот, что интересно вот эта пирамида кто я и зачем я вверху, а вот все остальное внизу, если сознание, четко понимает, куда ты идешь, зачем ты идешь, меру ответственности, то все твои знания шизотерические, нумерологические, ну, это тоже из шизотерики, я тоже это применяю. Вы думаете, я только критикую? Это очень классная наука на грани здоровой психологии. Но люди не хотят работать над собой. Они плавают в энергиях, в квантовых полях. Они понятия не имеют, что такое квантовое поле. Квантовое поле, когда ты вот это все прошел, Духовное развитие ⁇ это когда тут слезы и сопли, когда тебя тошнит от того, что вот эти убеждения меняются, вот эти убеждения меняются. И когда тебя тошнит сопли и слезы и рвота, вот это духовное развитие. И когда ты чистишь вот эти все файлы, тогда тебя пускают наверх. Так вот, разум и тело ⁇ часть единой сбалансированной системы. Сегодня это преступ позиции, и там еще пара будет. Я ⁇ это сознание условно. Вот это все. Вот это все бессознательное. Так вот, если тут есть баланс, то вы... ши со СМС нет звонит вот сейчас получит втык после того как проведу эфир так нельзя врываться в чужое пространство и просто так звонить потому что у тебя есть время видите ли а другого человека нет времени он в это время спит лежит ведет эфир вот сегодня люди как должны же это понимать так вот сознание и тело видно слышно меня хорошо вот сознание, вот тело. И если есть баланс, значит, вы делаете то, что вам нужно, и получаете то, что надо. Если тут дисбаланс, значит, или вамка в голове. Если у вас нет денег, не тот мужчина рядом, живете не там, у вас депрессия, значит, О, ну конечно, он сообщение написал. Значит, у вас вот тут есть, и вот тут у вас баланс. Если у вас сегодня нет мужчины, которого вам, вам бы хотелось иметь, если у вас нет денег, сколько вам надо, значит, у вас вамка в голове или вамка в теле. Я так специально говорю, чтобы вас зацепить. Есть какой-то дисбаланс. Кто понимает, пишите в Пишите в И тогда, когда ты за ним начинаешь бизнес, ты понимаешь, зачем, почему, цель конкретную ставишь. Ты делаешь, делаешь определенные действия на основании вот этих убеждений. Потому что есть качественные психологи, специалисты разного рода, эксперты в разных областях, но они не зарабатывают, потому что у них есть вот тут валка в голове, в, этом, в, этом без, вот в этих убеждениях. Поняли? В этих вот убеждениях. Соответственно, это вам и убираем. Да. Вот. Ну, я говорю специально так, чтобы мы понимали с вами. Так вот, сознание и тело ⁇ часть единосбалансированной едино системы. А, в убогом теле хереет разум Жан-Жак Руссо. Вот вам, пожалуйста. У меня тут вот я выписала себе в план. Убогий разум обрекает тело. Вот вам про болезни, вот вам про деньги, вот вам про все. Состояние тела влияет на разум. Вот смотрите, если я, имея 63 года, четко понимаю, зачем мне быть здоровой. А зачем мне быть здоровой? Чтобы жить свою жизнь активную проживать, жить в стадии, сколько мне Бог даст. все что от меня зависит, я делаю, делаю зарядку, обливание холодной водой, медитации, шизотерические в том числе. Я подкалываю тех, кто обижается сейчас, что я кого-то, может быть, цепляю. Так вот, у вас у многих есть очень хорошие инструменты, но у вас нет вот этой вот не пройдено по пирамиде, потому что вы сами плаваете в процессе, и вы таких же к себе притягиваете. И обманываете людей. Вместо того, чтобы дать людям, кто я, зачем я, убрать их страх и боли. Так вот, ваше тело, состояние тела влияет на состояние ума и наоборот. Если я знаю, что мне выгодно, вот мне выгодно, кто я, здоровая, красивая, умная женщина, которой только 63, а кому-то уже 51. Понимаете разницу? Кто понял разницу, пишите 51-63. Ну, чтобы я понимала, что вы со мной. Я уверена, что я в свои годы еще могу и танцевать, и прыгать, и пока мне Бог дает вот это тело, я буду им благодарить и буду заниматься спортом, чувствовать свое тело, чувствовать мышцы, которые болят после напряжения, чувствовать такое вот тьф, после холодненькой водички. Когда, спасибо большое, это убеждение 51-63, да? Когда я чувствую, что мое тело я им управляю, каждой мышцей. Мне приятно после каждого упражнения чувствовать, что оно у меня работает. Значит, я свое тело уважаю, и я его чувствую. Значит, в мозг идет импульс, что ты умничка, ты молодец, ты обладаешь, ну, уваж... ну как бы, управляешь этим телом. То есть тело идет импульс. Тело, а ага, классно. Почему многие люди расплываются? Потому что вовремя не делают те или иной. Кстати, у меня есть курс, записанный там где-то. 15 или 16 маленьких уроков, я собрала их из разных направлений, где и позвоночник свой поднимала, и подтягивала там разные мышцы. Кому интересно, напишите, курс отдам за 10 долларов. Там вот не надо искать по интернету, учитывая возраст, учитывая тело и женские гибкость, и чтобы бочка не развив, не, не под это не плыли, чтобы внутренняя часть бедра не, не расплывалась, потому что, вы же понимаете, надо за этим всегда следить, а в возрасте тем более. Поэтому, кому интересно, напишите, я вам его дам за 10 долларов. Записаны все мои... Мне некоторые купили мои ученики, очень довольны. Так вот, тело. И когда ты идешь с красивой осанкой после спортзала, и ты любишь себя, уважаешь себя. В мозг идет что? В сознании. Я молодец, я классная. Или наоборот, ты идешь, вот такая сутулиная, унылая, на лице такая вот мысли такие, жертвы. Мне все должны жизнь херня. Ой, <клых> жизнь плохая, все вокруг там та, та то и в ваш мозг поступает вот такая установка. Таким образом, сознание и тело вот тут. Естественно, вавка и там, и там, дисбаланс. То понял, пишите дисбаланс. Если ты идешь навстречу миру, идешь, практики делаешь, включ... отделась красивенько, включила состояние уверенности и пошла. Там, вот сейчас мы практики делаем, там подарки раздаем там, и так далее. Хочешь взять, отдай, мы сначала отдаем. И я иду, и такая уверенная, такая классная, и говорю себе. А я уверена, что там, я уве красивая, уверена, и у вас нету никаких сомнений. Вы не переживаете, что вас возьмут или не возьмут. Вы уверены, вот тут вы светите вот этим телом, что вы такая классная. И у вас, конечно же, возьмут. А если не возьмут, ну, так это их проблемы. Понимаешь? Это их проблемы. вот тут раз, и это тело, и вам убеждение, это тут вам сказала. Мы не знаем, кто было первое, тело или разум. Мы не знаем. вот Этот круг замкнулся. И поэтому нужно управлять и телом, и умом. Как только почувствовала, что «М -м -м -м, так, кто я? Я королева. Я уверена. И, там, ты -ты -ты», и так далее. Или как только э -э, там что-то в теле заболело. Кто я? У меня что болит? Я что сейчас буду делать? И вы уже знаете, что с собой делать. А не сразу, ну, я жертва и так далее. Дальше. Следующая пресс С этой пресс-субпозицией в тела было полезно Дошло, легло, пишите. Дошло, легло, было полезно, пишите. Пресуппозиция сознания и тела. Написали? Написали. Потому что тело зависит от разума, разум зависит от тела. Вот как только вы привели это в баланс, начали с тела, пошло в тело. Начали с, э, с ума, пошло в тело. все Это так работает. По-другому никак. Если ты встанешь и скажешь, например, я счастливая, у меня все хорошо, и вообще я молодец. Вам поверят? Нет. А когда ты сядешь вот так и скажешь, я, увер... я неуверенная в себе женщина, и вообще зовут меня никак, и вообще мир плохой. Люди вокруг говно, и при этом вы из, из... тела истощаете улыбку, уверенность. Понимаете? Вот вам баланс. Вот вам баланс. Хорошо, двигаемся дальше. Еще одна прессупозиция. Нет поражения, нет неудачи, есть только обратная связь. Что здесь происходит? Когда у нас случается какая-то неудача, внимание, когда у нас случается какая-то неудача, чаще всего, чаще всего люди говорят. Да! Это не мое. Да, наверное, я пойду себя искать. Да, наверное, не получится. У кого такое было, что вы что-то начинали, не получилось, и вы бросили? Да, это не мое. Да, это ну, не идет оно. Оно мне не идет. Это не мое. Бывает такое? Если бывает, пишите, да. А ваше убеждение говорит. Нет неудачи, есть обратная связь. Значит, если у меня не получилось, значит я буду делать снова. До тех пор, пока не получится. Если я буду делать снова, делать, делать, делать, делать, делать, делать, делать, делать, а все равно не приходят ученики, не приходят партнеры в бизнес, значит что-то я делаю не так. А вот тут я уже пойду поучусь у тех, кто меня научит, как они умеют делать. А может быть у меня какой-то глюк уберут? Понимаете? Легло? Нет неудач, есть обратная связь. Вы ну, садитесь и думаете, а что у меня не получилось? И тут трезвый рассудок, я взрослый человек, говорит, так, стоп. Пресуппозиция говорит, нет неудач, есть обратная связь. А, тоже касается любых ситуаций. Войны, действий, работы с собой, да, везде та, пресуппозиция одинаковая. Нет неудачи, есть обратная связь. Эта прессупозиция говорит именно об этом. Поэтому есть такое еще выражение. Если бы мне пришлось прожить свою жизнь заново, я бы осмелила сделать еще больше ошибок. На один хистри. Потому что ошибки это опыт ошибки, ребятушки, мои дорогие, золотые, вот те, кто в моем, моем курсе сейчас учатся, для вас веду эфир, для жлоб пакета, которые, которые не пришли еще в обучение, это их проблема, пусть сидят там, где сидят. Ребята, я специально вас подкалываю, но рекомендую зайти сегодня, сегодня 2, 28 число, два курса базовые по построению целей, гипнозу и денежные коды, всего за 80 долларов, два курса, дальше будет 120, но еще есть возможность пойти в дешевый вариант, но без моего сопровождения, Будет ссылочка, увидите, кто захочет, попадите. Так вот, если вы вот тут вот делаете, делаете, делаете, делаете, делаете, делаете, делаете делаете выводы, то вот тут вам приходит что? Уверенность от действий, выводы и мудрость ваша. Огонь? Пишите «огонь». Поэтому ошибки это не является э, плохим чем-то. Ошибки это для детей не получилось, тройку поставили, как к доске вызвали, и все, я уже плохой. Не-а. Вот тут вот родители сказали: а, у тебя не получилось. И тебе к двойку поставили, и тебе там э, еще там что-то. Все, ребенок больше. И ребенок старается учиться на пятерке. Он боится делать ошибки, он переживает и плачет. Он страдает. В итоге вырастает девочка или мальчик и сидит на, на попе ровно, потому что боится, что его осудят. Вот оно. А ошибки... Пришел ребенок домой, папа или мама, говорит, да нет вопросов. Чем больше ошибок, тем лучше. А я тебя все равно люблю. И с тройкой, и с двойкой. И крепко обняла. И ребенок не будет прятаться, не будет бежать и, и скрывать, если у него там что-то там происходит. Ой, сколько мы ошибок наделали, да? Я тоже делала эти ошибки тоже делала. Когда ребенок мой э, учился на подготовительной группе, очень учила, любила его учительница, э, находила к нему подход, и он, она сказала, что у него большие перспективы. А пришла в школу, я выбирала лучшую учительницу по своему уму, по порылому тогда. Ну, себя нельзя корить, но... Время от времени это делает тоже. Хотя других, говорю, не надо этого делать. Я выбирала самую лучшую учительницу по таким критериям, что у нее дети поступают, все поступают, там, 99% поступают в институты. Я выбрала эту учительницу, там не было мест, я договорилась, в общем, нашла связи, чтобы ее его взяли. И она его с первых дней начала в рамки загонять. Вот эти вот рамки, да, убеждения, вот эти рамки этих рабов, рамки обязательно одинаковых все одинаковые он уже много чего знал и он там где нарушал Ему было неинтересно Она его или вызовет доски или при всех его унизит. ну как обычно училки они же чего в школу приходят они же приходят в школу чтобы себя про проявить Потому что дети же они без существа какие. Дома родители про а в школе учителя вот такие. Вот. поэтому когда он пришел как-то пару раз с уроков раньше, 10 лет ему было, я говорю, а как случилось? Учительница заболела. Ну ладно. Второй день тоже, там или через день, думаю. Ну, Что-то мне не понравилось. Что-то я заподозрила. Начала выяснять, оказывается, он обманул меня. Он просто не стал, он просто выжил сопротивление, выдал и не пошел. А я вместо того, чтобы разобраться, я его отлупила. Так что я сейчас такая умная, ребята. Такая вот умная. Особенно я это оценивала. Да я еще при жизни его просила прощения. Мы он давным-давно еще при жизни договорились. А я вот несу. И Уже вроде себя просила. А вот и несу эту боль. Так что мы калечим детей. Берем вот эти убеждения от наших родителей и передаем своим. Вот поэтому Наверное, мое чувство вины, которое я вроде бы и проработала, но оно помогает мне сейчас вам доносить, чтобы вы жили сейчас, любили детей, любили себя, убирали эти долбанные убеждения, перестали быть баранами и ждать, что то вас кто-то что-то сделает. Накрыла. Поэтому нету хорошо или плохо, есть обратная связь. Сделали. Есть такое понятие рад, результат, анализ действий. Я когда-то у, Ана... у Алекса Яновского много лет назад слушала лекции и услышала такое выражение рад, результат, анализ действий. Мне так это. Спасибо большое, Любаш, за обратную связь. Я услышала это выражение рад, результат, анализ действия. Вы берете и анализируете, что у вас получилось. И не паритесь, и не мучаетесь. И не загоняете себя в чувство вины или там еще куда-то. Так вот. Вот это выражение ⁇ нет поражения есть ⁇ только обратная связь говорит о том, что нет неудач, есть только опыт, который мы берем, извлекаем уроки. Поэтому во всех моих уроках, во всех моих курсах, когда мне пишет одна женщина, на которой я работала долго, вкладывала с нее практически бесплатно, хочется людям помочь, А она вместо того, чтобы делать, писать анализ, она, она там начала мне что-то рассказывать, оценивать меня. Вот тут вот вы другая, потому что там я в гипнозе даю, трансмедитацию, голос другой, там я такая мягкая, вылакивающая. Я говорю, твою мать, ты пишешь уроки, анализ уроков, они а меня оценивают, что не пошла бы ты? И я вот думаю, вот сколько мне уже будет жизнь наступать, давать мне по лбу? Других учу. Не, не работай с людьми бесплатно, если они бессовестно не делают. Не работай. Это люди, которые чанут твою энергию. Вот вас учу, а сама время не жалею таких людей, потому что там ну, тоже трагедия жизни. И вместо того, чтобы делать, выполнять уроки, писать анализ в чат, она мне в личку, как будто она в пакете Ира, я тебе это говорю. Ну не та Ира, что живет в Греции, другая Ира, которая в Украине живет. Она мне в личку описывает, меня пишет, меня оценивает. Да кто ты такая вообще? Или ты берешь и делаешь, или пошла далеко. Поэтому где подержу, где растолкую, где дам транс, где выберу, вытащу вот эту боль. Я даю разными способами. Если кому-то выгодно выйти из э, вот этой зоны дискомфорта, вонючего этого, боли этой, и пока ты жив, ты еще можешь вот это все, что сверху, вот это убеждение ценностей, они действуют на.. Они влияют на твои действия, твои поступки. И в итоге то, что ты сейчас имеешь, это результат твоих действий на основании твоих убеждений. И вот эти убеждения ⁇ это есть прессу Пока вы живы, вы можете поменять. И война сейчас подталкивает, дает подсращики, чтобы вы открыли глаза. Они а только... Сидели и стонали, и, и песни украинские пели, виночки веночки носили. И казалось, что я такая-сякая, и там есть иногда встречаются такие, а, ото украинскую мову. Твою мать, ты что, золотой фейский ковтун, что я тебе должна украинскую мову теки рассказывать? Иди он дофарион, она тебе поучит тебе. Та экстремистка, он подталкивает постоянно людей, чтобы людей столкнуть. Я говорю украинскую мову, я люблю украинскую, люблю Украину, но у меня ученики по всему миру. Какой хрен я должна тебе читать на украинскую мову? Ты кто такая вообще? Бо она, видите ли, там вышла, вот у меня не послухай. Вот это вот таким образом. Дальше. Поэтому оценивать события в нашей жизни нам не нужно. Нам нужно оценивать результат и делать из этого выводы, и тогда нету, нет, нет ошибок, есть только обратная связь. Дальше. Некоторые говорят, вот это карма. Однако, помню, как-то писала мне, в ML рассылку я вела, сейчас уже вот с полгода, наверное, не веду эту МЛ рассылку, надо подумать, нужна она мне или нет. Сейчас больше люди в чат-ботах, больше в телеграм-каналах, в соцсетях. Время немножко другие. Так вот она пишет. У меня дом там в какой-то там, одиннадцатый дом в какой-то Венере. Ах, вы, етит вашу мать. Вы чем живете? Нам дают астрологи, нумерологи какие-то подсказки, но ответственность за то, что у тебя есть. Вот тут действия и убеждения. Понимаете? Поэтому карма — это карму изменить карма это действие. если вам что-то не так значит вам нужно эту карму днк которую вы взяли перенести проработать самому и дальше передать своим детям карма помолиться надо я вот я вот йогу йога это элемент если у тебя вот тут не проработано, кто ты, что ты, что ты делаешь, то, то йога — это просто как пойти почистить зубы или как просто помедитировать. Но это даже не... Многие у меня есть такие, которые залезли в шизу, вместо, в шизотерику, вместо того, чтобы действиями заниматься, осознавать свое «я» и по-другому нарабатывать навыки, привычки. Ну, например, в отношениях. Красивая молодая женщина. К нее лепится какая-то депотребья кисть. Значит, ты что-то транслируешь такое, что к тебе там не подле близо. Одеться надо по-другому, вести себя по-другому, говорить по-другому, убеждения какие-то пересыпаются, прийти на консультацию, пойти в тренинги. И многим надо тысячи долларов вкладывать, не в свои тряпки и там в губы или там куда там еще. А вот сюда. А не пойду я к цыганке, пойду я к гадалке, а та еще что-нибудь вкинет. Как одна из моих учениц говорит пошла к какой-то гадалке, когда что-то не пошло с мужчинами. И та я сказала, тебе мужчин в этой жизни нет. У тебя в этой жизни мужчины нет. И все. И она сказала, все, я больше не буду заниматься этой темой. Я себе хочу ребенка. Она себе родила ребенка. И, и, и все. Понимаете? Конечно, йога это здорово. Только йога должна быть на уровне всех остальных процессов. Конечно, йога. Я тоже делаю. Я делаю свои упражнения, к тому я вам говорю. Там и йога, там и пилатес, там и разные... Я тут взяла вот в этот вот курс, который я вам сказала, за 10 долларов. Кому не надо, ну, кого там занимается, кто вам не надо. А тот, кто хочет с комплекса И три энергетические практики. Только эти энергетические практики стоят в 10 раз больше, чем сам курс. Но я вам дам его как бы в подарок. Так вот, через эти практики, через эти упражнения я не пошла на операцию по грыже. У меня... Ушли головные боли, ну и так далее. Тело подтянуло. Так что я даю только то, что у меня работает. То, что у меня работает. Я всякие вот эти эзотерические штуки не даю. Я людей не обманываю. Вот там энергии, там вибрации. Энергия вибрации — это когда ты уверенная, уверенная, классная, знаешь куда, зачем и так далее. Энергетические практики, да. Если ты делаешь каждый день, ты ведешь фокус через сознание и бессознателье, и ты, со, ты создаешь баланс, правильно? Спасибо большое. Вот, вот, тут вот ты делаешь, держишь фокус через тело пропускаешь, как как медитация это делаешь. Можно с музычкой, можно без музычки. Привыкнешь, и это чужую энергию снимаешь и какой-то пристрит можешь даже снять. Я помню в начале, <г mentazy>, когда я делала эти практики. Помню, я подвезла с пожилых женщин, и, значит, пока мы ехали, что-то они там рассказывали там мне там, это там в селе, где мама, где мама жила, но я как-то ощутила какую-то неискренность, ну, думаю, может быть, я, мне показалось, то есть тело мне подсказало, но я его не услышала. И тут я домой приехала, и через какое-то время началась тошнота, думаю, что такое? ну и что-то я вот это как всегда вот беру эту практику и делаю ее буквально 3-4 наклона и вот этих всех пропускания фокус там на на том на сём господи слезы зевота чуть ли не до рвоты пошло да вот это был такие как только пристрит да и кажут кто-то тебе вот на твою открытую душу кто-то тебе туда пью. вот пигу. поэтому да это тоже работает спасибо большое что написали дальше Поэтому, если что-то у вас не получилось, это не карма, ребята, это ваша зона ответственности. Вам нужно сказать себе, так, хорошо, что я делала не так? Что я могу сделать по-другому? И сидите и выписывайте на листочке бумаги. Подумать, почему у вас получилось так? Ну вот смотрите, многие люди боятся делать рекламу, они жадничают денег на свое продвижение. И я тоже это прошла. Кто из вас занимается каким-то бизнесом, и вам хотелось бы иметь больше клиентов? Поставьте, пожалуйста, бизнес-клиенты, если кому-то это интересно. Неважно, чем вы занимаетесь. Большой бизнес у вас или маленький бизнес, крупный или, или средний. Так вот, когда зарабатываешь, зарабатываешь, думаешь, ну и слава богу. Тут это такая радость, ты не знаешь, куда их деть. Кстати, в тени в денежном тренинге я тоже буду вас учить, делиться опытом, как эти деньги сохранять, как эти деньги удерживать, чтобы на все у вас хватало, с учетом сегодняшних реалий и так далее. То есть умение распределять деньгами. И, кстати, книжку я дала почитать в денежных кодах «Самый богатый человек в Вавилоне». Рекомендую, кто еще не почитал. Это из моих. Так вот. Я знаю много таких интересных специалистов, которые жлобятся на рекламу. Так вы смотрите, открываем маленький секрет. Раньше я тоже боялась, потому что слила рекламу, деньги в рекламу слила, и вроде как клиентов не пришло. То столько, сколько ты хотела. Ты не получил столько, сколько хотел. А там, ребята, есть очень четкое, четкие фишечки такие, секретные. Нужно, во-первых, знать более запросы своих клиентов, возрастную категорию, чего они хотят. Знать ключевые слова, оферы, то есть предложения. И тогда... Хороший, опять же, таргетологи тоже разные, потому что хороший таргетолог – это маркетолог. И его, чтобы понять, насколько он хорош, надо иметь опыт. Вот я сейчас, когда даю в звездном коучинге для своих учеников и чат-бот-воронку, и как делать рекламу, и как, чтобы не свалились деньги зря, я уже это прощупала на своей школе, Поэтому у тебя должно быть четкое понимание, Слова, которые цепляют боли и то, чего люди хотят. Это все в коротких объявлениях должно быть. Дальше. Ты проводишь анализ, сколько ты и вложила, или вложил, инвестировал в рекламу, и сколько ты на выходе в конечном результате получил чистыми. И смотришь. Ага. Вышел ноль. Супер. Это уже супер. Вышел минус. Садишься анализируешь. Где? Но опять же, с хорошим таргетологом. И хороший таргетолог, он же маркетолог у меня сейчас тоже есть. Я тоже их много поменяла, потому что красиво рассказывают, деньги сливают. и Поэтому делается трех-пятидневный тест. Смотришь, какая аудитория приходит. Смотришь, какие тексты работают, не работают. И только потом вкладываешь уже после тестового запуска, вкладываешь уже в рекламу. Реклама должна идти регулярно. Каких-то 5 долларов в день у вас будет постоянно идти поток клиентов. И просчитывать. А люди настолько жадные, и, и бо... ну не то, что жадные, и просто страшно, а страшно рисковать. А потому что надо уметь. Но когда ты идешь человеку, который это уже умеет, он тебе подскажет и расскажет. Поэтому, Люба, обращайтесь к Владу, он так просто ничего не делает. Он все очень делает тонко, мягко. И, и плюс еще, если Facebook реклама, по геолокации поставит, продвижение странички надо. Но ну, там надо, чтобы страничка была оформлена, если вы делаете продвижение странички. Если же только рекламу, то достаточно посадочной странички. И там... В общем, он все знает. Обращайтесь с нему, не жраничайте. Поэтому, если вы видите, что у вас мало клиентов, значит, вы жлобитесь на рекламу или просто не знаете, нету опыта. Поэтому приходите, покажу, расскажу, поделюсь. Вот. Ну и на этом, наверное, хватит. Завтра будет прессу позиция намерения любого действия позитивно. И смысл коммуникации заключается в реакции, которую он вызывает. Я уже немножко говорила об этом. Сейчас буду и завтра давать еще две субпозиции. Но хорошо, что работает. Главное, чтобы был результат. Тут, тут важно, чтобы был результат. Людей много может быть. У меня тоже я пропустила их очень много. через Были разные специалисты, которые на выходе лишь бы только сделать, расскажу тебе, сколько стоит лид и так далее. А не тебе рекомендации, не дадут ничего. Это ты просто сливаешь деньги пока не, не получишь результат, который вот, нет, нету плохого результата, есть, нет, просто нужна обратная связь, анализ, садишься и анализируешь. Все, ребят, значит, сегодня, 28 февраля, даю скидку на курс, два курса «Возврати себя заново», где учите ставить цены, цели, учитесь правильно хотеть, убрать блоки, ограничения, элементы самогипноза даю, самоценность повышаете. И второй блок, денежные коды 2023. сегодня последний день, когда два курса 80 долларов. Это цена в 10 раз меньше. Потому что только, только самогипнот стоит как там, не знаю в 5-10 раз. То, что я даю вам в этом курсе. Даже вот эти пресуппозиции, которые я вам даю, это на дорогих тренингах, и это стоит не одну сотню долларов. Кто это понимает, кто не понимает, не знаю. Но посмотрите, сколько стоят тренеры тренинги НЛП, сколько стоит, чтобы вам разжевали вот так вот при как я разжевываю. Также у вас есть возможность с сегодняшнего дня я запускаю сниженную цену по 30 долларов на эти курсы, но без моего сопровождения. У вас будет отдельная группа, в которой вы будете выполнять уроки самостоятельно. Дам файл, файл, в котором есть все уроки, и под вашу ответственность. Те, кто хотят, чтобы я вас поддерживала, сопровождала, для вас есть вот сейчас 80 сегодня, последний день, а завтра уже будет 120. Поэтому, если вы сейчас нажмете на кнопочку и получите 120, просто напишите э, помощнице или мне, что я 28 число 80 долларов хочу успеть купить. Ну вот, собственно, и все. Дальше работаем, двигаемся. Насколько была полезна наша встреча сегодня, дайте, пожалуйста, обратную связь про прессупозиции, про пирамиду, что вам зашло, что вы будете применять, и для чего вам это надо. Для чего? Еще раз показываю пирамиду. Развитие личности. Вот тут я, кто я, вот тут убеждения, которые нам напихали, вот. и они управляют вот этим всем. Как я делаю, что я делаю, что меня окружает. Поэтому мы работаем вот с этими убеждениями, пресс моей на УПИ. Я провожу эти пресс-суппозиции на УПИ бесплатно, даю вам эти полезные материалы. Запись оставлю, всех благ, пока-пока. Жду вас на бесплатной консультации, кому надо разобраться. И в курсе, воззади себя заново и денежные коды 2023. Пока-пока. Спасибо.